так они еще выше обычно Вот монеты, пожалуйста. Монеты, сразу скажу, она раннего советского времени, до 37 -го года. Потому что еще пролетарии сюда. всех стран объединяется. Две копейки. Две копейки, точно скажу. Гнутая маленькая. А, не две копейки. Три копейки даже. Пожалуйста. 1933 Ого, какая, какая. год. Подожди, три копейки третий год? 5 копеек 33 -го года, это, ред, это как у редкая монета, она очень дорого стоит. Три копейки, не знаю, не помню. Роман.